В любом случае, выезжая на это обучение, очень хотелось бы понять, какое количество использовать в меру игровых моментов, всяких тренерских фишечек, вот. какие есть упражнения, виды упражнений для того, чтобы лучше обучить, лучше прошел процесс обучения, какие игры использовать с невысоко замотивированными людьми, потому что это тоже важно. И, конечно, готовя свои дальнейшие проекты, простраиваем так, чтобы сначала сами обучились, а потом уже учили других. В основном игры ролевые, это различные игры тематические. Ну, это важно для нас, потому что тематика тренинга может быть разной абсолютно. А методический компонент, он должен в запасе быть у тренера достаточно широким, чтобы можно было выбирать и мало того, что знать, и еще и довести до автомата. Поэтому общаясь не только с тренерами, но и внутри вот этого тренерского сообщества, много очень черпаешь на что-то обращаешь внимание где-то понимаешь выбираешь стиль видение, смотришь как это делают другие ну либо берешь для себя либо думаешь что как раз так вот делать нельзя но наши тренеры сегодняшние вообще великолепны